Всем привет! Вот и прошел практически месяц с предыдущего видео. Прошу прощения за то, что была заминочка и я не снимал никаких видео, ни обзоров, ничего в связи с тем, что первое, я болел, не мог нормально записывать видео, потому что голос был ужасный, долго болел, ковидиком поболел. А второе, бот тоже плохо себя чувствовал. Но сейчас все нормализуется, как и со мной, так и с ботом. И за время, пока я болел, я сделал очень много различных обновлений. И сейчас просто будет череда различных видео видеообзоров с новыми ботами, с обновленными ботами и так далее. Давайте перейдем непосредственно к сегодняшнему видео. Сегодня в обзоре будет новый бот, совершенно новый бот, называется он Бакара М, то есть это бот для игры Бакара. М это значит масти. Бот дает прогнозы на масти игрока и на масти банкира. Для того чтобы почитать, посмотреть, увидеть, купить и пользоваться этим ботом, вам нужно зайти в мой магазин ботов, нажать кнопку, нажать кнопку киберигры, далее Бакара. Далее, бакара М. В этом боте у нас предусмотрен всего лишь один догон, как я уже и сказал, прогнозы на игрока и банкира. Коэффициент в бакаре на масте, э, скажем так, относительно неплохой, 1.8, 1.9. Все обновления бота, как обычно, будут бесплатны. То есть, если вы купили там бота на длительный срок, например, там на полгода, на месяц и так далее. И вы, если в этот период происходят обновления, соответственно, для вас они бесплатны и автоматически будут происходить. Бот дает прогнозы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, все 1440 игр, вообще все. То есть вот если есть желание, можно вот просто сутками сидеть, ставить без остановки. Можно даже попробовать стратегию без догона. Это когда мы берем прогноз, к примеру, сотая игра. У нас прогноз там, например, на игрока червы. К примеру, у нас не зашло прогноз на 101 первую игру у нас, допустим, на игрока пики. Соответственно, мы просто повышаем сумму, то есть, допустим, мы поставили 100 рублей, в 100 игре проиграли, в 101 игре на пике мы уже поставим, допустим, 200 рублей, или 300 рублей, или 250 рублей, смотря какой догон вы будете делать, на 2 умножать, 2,5 или 3, все зависит от вашего банка, от ваших целей и предпочтений, возможностей, думаю, вот этот моментик вам понятен. Как работать с данным ботом без догонов. Но я не рекомендую с ним работать без догонов, потому что на практике я вам могу сказать, что 50%, ну примерно да, 50% заходит сразу же, и 50% заходит на первом догоне. Чтобы купить доступ к этому боту, нажимаем, как обычно, кнопку Купить доступ к боту. Если у вас есть промокод, а он у вас сейчас будет, смотрите внимательно на экран. Далее вводим большими буквами слово на английском языке. Промо. 10. И отправляем бату. Все, моментально, как вы видите, наш промокод принят. И вот они новые цены. 360 рублей, 450 рублей, 540 рублей на 6 месяцев, 2700. До этого цены были вот такие. 3400-500. Ну, короче говоря, как видите, промокод рабочий. Вот вам еще раз на экран промокод. Далее, когда мы купили доступ к бату, нажимаем кнопку вход в бата. И смотрим, какая у нас сейчас идет игра. Так, у нас 532 игра закончилась, раздача, и у нас идет сливная линия. Как обычно мне везет, как я только начинаю снимать видеообзор какой-то, у меня очень часто, можно сказать, даже практически всегда идет сливная линия. Так, я запрошу на 534 игру прогноз. У нас 534 игре, бежим быстренько делать ставочку. Сегодня я делаю ставки в новой букмекерской конторе 3 восьмерки stars. По сути, аналог 1xbet, Batwinner, mailbet, все плюс-минус то же самое. Есть некоторая разница в выводе и пополнении. Ну, ссылочка, как обычно, будет под описанием. Зайдете, посмотрите, нравится вам, не нравится, подходит вам это или не подходит. Чтобы нам найти игру Бакара, мы нажимаем кнопку меню. Киберспорт. Виртуальный, который вверху. Кнопочка еще. И чтобы вот здесь вручную нам не выискивать, просто вот здесь на лупу нажмем. Не назад, а на лупу. Напишем здесь слово Бакара. И вот она у нас только что была, Бакара. Вот, Бакара. На нее нажимаем. Ну, мне вот так вот всегда удобнее. И здесь ждем нашу какую игру? 534 игра. Игрок получит у нас червы. У меня стоит автоставочка стандартная на 100 рублей. Банкир получит у нас пики вроде. Да, пики. Ой, не то нажал. Вот он, косяк, когда ты торопишься. Ну почему-то ставка долго принимается, может быть и не примется. Посмотрим, что по червы. Червы нет, но пики и бубы зашли, а я случайно нажал на бубы, и у меня до сих пор что-то здесь прогружается. Все же ставочка была принята. Какая из них бубны? Так, червы у нас не зашли, надо было делать догон. Бубны у нас зашли. Ну, пока что еще не рассчитала. А, я думаю, наверное, я уже 100% догон не успею сделать. Посмотрим по статистике, червы зашло у нас или нет в 535 игре. Да, червы у нас зашло. Uh, ну из-за того, то, что, как вы видели, я сам затупил вместо пики, поставил бубны, и все же мне повезло, я случайно это сделал в, в торопях, uh, я в итоге пока разбирался, что и как, на червы не успел сделать никакого догона, и, соответственно, uh, я, можно сказать, немножко в минусе на 9 рублей. Uh, запросим следующую игру, 537 игра. Треф бубы. В этот раз я просто сделаю ставку повыше. Не обычный догон, а просто 300 рублей. То есть, ну, грубо говоря, догон умножил на 3. Игрок трефы, банкир будет бубный. Готовлю догонную ставочку. 300 рублей я умножу на 2. И пойду уже в 538 игру заранее. Мы ждем трефы и бубны. Трефы зашли, бубны не зашли. Соответственно, банкира догоняем на ставку бубны. Да блять. <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> банкира догоняем на ставку бубны. 538 игра, бубны не зашли, это в принципе отлично, я вам покажу как быть дальше, давно хотел вам показать это 539 игра, банкир червы, идем в 539 игру, все нужно делать очень быстро, в принципе автоставка здесь нам не понадобится На червы я делаю повышение суммы, было 600, опять 600 умножу на 2, 1200 в моем случае я ставлю все, таким образом я продолжаю отбиваться и догонять свой проигрыш, конкретно по ставке на банкира. Конечно, можно ставить, ну я уже, наверное, не успею, можно было бы и на игрока поставить, но в моем случае уже 100 рублей, а не 1200 рублей. Но чтобы вас не путать, я сейчас буду как раз-таки отбивать банкировскую ставку. Смотрим по статистике, что у нас там произошло. Да, отлично, наши червы есть. Соответственно, я заработал, ничего не потерял на проигрыше. Надеюсь, вот эта система догона вам наконец-то будет понятна. То есть, простыми словами, если твой прогноз проиграл, как в моем случае банкир, ты можешь продолжить догонять на новом прогнозе с повышением суммы. Точно так же можно работать без догонов, то есть э, без классического догона на то же самое. Это как на примере у нас там э, в 538 игре э, прогноз 1, допустим, он не зашел. Мы запрашиваем новый прогноз на 539 игру и делаем новую ставку, но с повышением суммы. Также x2, x3 типа такого. Надеюсь, вы меня все внятно, четко и понятно поняли. Для всех тех, кто хочет протестировать вот это вот там бесплатно, а в сомнениях, а что-то еще мешает им для покупки того или иного бота, я всем рекомендую подписаться на мой канал, в котором я ежедневно провожу бесплатные лайвы, в которых... Даю прогнозы исключительно только из тех ботов, которые есть в продаже Помимо этого, я здесь провожу тесты новых каких-то ботов Или новых алгоритмов для обновления а, каких-либо, опять же, из своих ботов а, Ссылочка у вас, как всегда, на экранах Заходите, подписывайтесь, включайте звуковое оповещение, чтобы не пропускать лайв. Вот, например, вчерашний лайв по бату 21 Switz. тоже на масти, на игру 21 очко. Вот такие вот результаты. Чтобы видеть статистику того или иного бота, вам достаточно нажать кнопку «Статистика 21 Switz, например, и просто вверх промотать и увидеть вот результаты. То есть, 21 сентября был лайв по этому же самому бату и вот такие были результаты. 10 плюсов, ни одного минуса. Если хотите посмотреть другого, любого другого бота, просто нажимаете хэштег «Статистика». И ищите того бота, который вам нужен. Ну, например, вот все значения, также 10 плюсов ряд. Ну, тут я, бывает, выкладываю какие-то свои ставки, да. Переходите, подписывайтесь и, естественно, подписывайтесь на бота, чтобы не пропускать все новости. Но все самые важные и главные новости я, в первую очередь, всегда размещаю в своем, вот в этом канале. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал.